люблю а, так значит первый фрагмент да да да вот а, написали а, а, светлана многие пишут под видео что голос дрожит а, вы знаете голос дрожит вот что касается голоса то а, может быть это связано с тем что он не умеет давать интервью в общем-то он не тем зарабатывает он он футболист поэтому простим ему некоторые моменты где он может быть недостаточно хорошо высказывается да вот многие фразы у него такие вот не очень красивые ну, ну что поделать каждый ну, по своей теме а, так вижу вижу вижу да он волнуется безусловно он волнуется а что касается по поводу оли он волнуется или просто потому что он дает интервью вот это уже как бы Вывод, выводы придется делать по другим э, критериям да но то что он волнуется это понятно а, значит смотрите а начало его фразы а, и он смотрит вот в эту часть вот вот сюда ну где я сейчас нахожусь на картинке да а это о чем говорит о том что он вспоминает тактильные ощущения и что он при этом говорит люди к молчат они наверное счастливые. А смотрите, вот начинает он э, говорить и вот э, счастливые, да, вот, как бы э, так немножечко подсознательно э, и нет, а потом кивает, да. Я до сих пор значит, счастливый человек, у меня есть все, что я хотел, о чем я мечтал, вот, но мне хочется просто рассказать, как, что и было. А, ну, смотрите, вот здесь, вот, конечно же, а у меня с точки зрения невербалики никаких вопросов не возникло. Ну, там в начале, чуть-чуть он, э, как, когда говорил утвердительную вещь, сначала начал кивать ну, вернее, качать головой нет. А, о чем это говорит? ну, в общем-то, абсолютно счастливым человеком а, вряд ли кто-то себя может назвать по-настоящему. вот прям, вот прям, вот вот самым это, наверное, во время каких-то, а, ну, не знаю, в какие моменты можно это, может быть, в детстве только можно себя так ощутить, а вот чтобы во взрослом состоянии человек полностью а, ощущал себя счастливым, все равно подсознательно у него есть какие-то такие вот моментики, которые не до ему сказать это вот прям четко кивая головой то есть сначала он когда начал говорить у него голова пошла вот ну в сторону нет но потом он все-таки начал кивать и потом он поднял челюсть потом он еще облизал губы это действительно говорит о том что он сейчас имеет то что он хотел и в этом я считаю что стоит ему верить а, да если кто-то сейчас в чате спрашивает а, кто это такой а, это бывший муж ольги бузовой Ну, если кто-то не знает кто такая ольга бузова то тогда просто надо забить в википедии я не буду сейчас об этом рассказывать а вот ну вот это футболист дмитрий тарасов который с которым Ольга Бузова прожила пять лет, и они были женаты. А, да, да, так что вот к этому вопросу мы возвращаться не будем. А, да, Лепс пишет, вот написали слова Лепса: "Я счастливый как никто". Да, и даже когда Лепс, наверное, исполнял эту песню, наверняка у него не невербалика не совсем так вот прям подтверждала его слова даже когда он был в образе я уверена кстати надо рассмотреть а, да поэтому здесь я ему верю идем дальше следующий фрагмент а, по поводу груди ольги бузовой да помните как она в интервью сказала что он очень хотел грудь и ее это вводило в какие-то смущения комплексы да и ей это очень не нравилось ну давайте теперь посмотрим что он на это сказал по этой теме. У меня в гостях была Ольга Бузова, да. которая, конечно, тоже же, здесь сидела, тоже здесь сидела ага. напротив. Смотрите, как невербально он переспросил, тоже здесь сидела. Она для него уже как это, как какое-то божество, знаете, такое далекое, с которым встретиться на одном стуле, это уже огромное счастье смотрите вот невербалика а он сразу а, так локтем немножечко оттолкнулся а дальше идет оборона а, и вот смотрите вот он сложил руки но она не посвятил обороняясь и а, эти, большие пальцы выставил из это из этого замка вот он в замок сложил руки и большие пальцы выставил о чем это говорит большие пальцы это наше эго то есть он закрылся, до да, закрылся в оборону, но при этом дает понять, что он не даст свое эго в обиду, он будет отстаивать свое эго. То есть вот здесь, конечно же, он поднапрягся, вот когда он услышал про Ольгу Бузову, но при этом, конечно же, постарался держать лицо и молодец. Все свое интервью, конечно, вашим отношениям, потому что у него сейчас новая красивая история. Любовная. но прошлась все-таки по вашему браку и одна из претензий смотрите опять закрылся опять вот а также а, пальцы выставляет большие то есть эго он будет отстаивать а, который она озвучила значит это было то что вот смотрите закрылся вот я даже приблизила да а, видите губы сжал вот это не очень видно но вот он сжал губы поднял челюсть действительно он понимает что сейчас пойдут вопросы с подвохом то есть вот это все что он перед этим сказал что я счастлив и так далее он понимает что все теперь придется отбиваться дальше смотрим пока без звука так так так так во время того когда вы были вместе вам категорически не нравилось Некоторые моменты у нее внешности. Во время брака... А Вот, смотрите, как она рассказывает. Смотрит вниз. Вина, печаль. И, кстати, вот я сейчас только обратила внимание. Нижнюю губу она оттягивает вниз. Это, как мы помним, а, неловкость. Это чувство неловкости по поводу того, что она говорит. А... Мне говорили, что у меня маленькая грудь. Вот было бы классно. Если Муж б... говорил? Да. Вот было бы классно, если бы ты сделала сиськи. Мне нравилась маленькая грудь? Угу. Она ну, говорила, было, что... А вот смотрите, вот здесь очень очень интересно. Смотри, интересно, я вот сейчас узнал, я да, не видела. Да. Она говорила, что вам не нравилось и вы подталкивали ее к тому, чтобы она сделала операцию, из-за чего она очень сильно страдала. А, смотрите, вот самое интересное в этой ситуации, да, у него была возможность как-то на это отреагировать. А он, но вместо этого он кивает и нет удивления о чем это говорит если бы сейчас какую-то напраслину на него говорили то конечно же он бы возмутился он бы как минимум удивился помните мы как раз таким образом э, вывели на чистую воду этого Петра как его Баталова что ли э, который там сообщил всем что у него э, э, там сняли деньги с карточки что ему там записку подбросили что ему там угрозы какие-то сыпятся но рассказывая это он не выдавал ни эмоции удивления ни эмоции испуга вот здесь в данном случае происходит то же самое на, на тарасова э, ну вот ему предъявляют претензию но он при этом даже не удивляется о чем это говорит о том что этот ну это не новость для него по крайней мере как минимум а, как максимум э, идем дальше Правда? Нет, конечно. Расскажи То есть я 6 было. лет э, терпел <свят> маленькую грудь, можно сказать, или что? Нет, конечно. Смотрите, а много вот этих вот а, плечами а, реакций, да, это не знаю. А дальше а получается, он корпусом отклонился, да, вот как бы пытается избежать, он, он, растерялся, да, но нет удивления, понимаете, растерялся, вот что ему ответить, но нет удивления. это бред, мы. Но вот видите, это бред, не бред это. Рих, это ее сзади была. А, смотрите, это ее инициатива. Ну вот и да, и нет, но самое интересное, он облизал. Губы. И она хотела сделать, ее не устраивало, считала, а, что сейчас секундочку, вот где здесь вот, где он облизал грудь. Маленькую грудь, можно сказать, что нет, конечно, это бред. Мы, во-первых, это ее инициатива была, и она хотела. Вот, а, облизал губы о чем это говорит а, да это была ее инициатива но я думаю что с его подачи потому что облизывание губ говорит о том что ему нравится эта конфетка ему хотелось этого а, ну а женщина когда она живет с мужчиной конечно же она хочет сделать что-то для того чтобы ну, внести что-то позитивное в их отношения да? и хотела как-то угодить своему мужу а, то есть получается здесь конечно конечно же ну неизвестно хотела ли она на самом деле этого но ему она давала ну зная что ему это нравится она ему давала понять что она хочет этого поэтому вот здесь конечно же такая реакция а он как партизан вот в тот образ который ну вот он пытается нам донести конечно же это не сильно вяжется он понимает что многие за это его осудят но опять-таки я бы не хотела сегодня вообще кого-то в чем-то обвинять потому что я уже обвинялась с меня хватит я уже карму себе подпортила но я считаю что в каждой паре до да, в каждых отношениях есть какие-то но ну, предпочтения у него у нее и вот то как они договорились да вот это конечно же их дело да и ну предположим даже если ну вот это было сейчас он просто стесняется это сказать стесняется это озвучить чтобы не быть осужденным нами с вами а на самом деле конечно же он этого хотел и она этого хотела только с его подачи вот что говорит вся его невербалика и вообще вот когда мы складываем очень классно когда у нас есть возможность сложить показания и одной и второй стороны вот на наконец-то мы дождались как это было интересно с катей гордон и жориным да и вот здесь тоже очень интересно когда есть вот две две стороны конфликтующие стороны можно сказать и мы можем понять кто из них прав кто из них виноват кто друг друга недопонял и и так далее и тому подобное а, да давайте Плюсики в чатик поставьте, чтобы я видела, что вы не ушли. Плюшки. Хотела сделать ее не устраивала. Она считала, что комплексовала. Я за естественную красоту, поэтому в этом проблемы точно не было никакой но ну, это он считает что в этом не было никакой проблемы на самом деле оля а, видимо очень сильно старалась у нее, а, знаете у нее есть такая фишка а, как синдром анти отличницы она вот прям если что-то делает вот вижу ваши плюсики если она что-то делает то она делает вот прям максимально хорошо и когда она была в роли жены она старалась конечно же быть хорошей женой и когда она знала что ну понимала что ее мужу нравится большая грудь конечно же там понимаете ситуация могла даже быть накрученной со стороны оли может быть он там как-то хотя я думаю что он да, вот судя по тому как он разговаривает судя по тому как он потребительски вообще относится но ну, я не говорю это в каком-то ключе обвинительном просто вот он он со своей стороны до да, вкладывал в отношения, что мог да он финансово допустим обеспечивал и так далее и со стороны женщины он тоже ожидал вот такой же вот такого же вложения поэтому он воспринимал это естественно и если ну вот ему нравились большие груди то это воспринималось естественно обоими что вот ну, надо как-то удовлетворить вот эту потребность поэтому так ну значит идем дальше а, так вижу вижу вижу Ч чатик ваш но ну, не успеваю читать извините может быть сейчас успею сейчас мы а, фрагментик дальше а, дальше а, ну, чем дальше в лес тем интересней лесники да а, тем больше тем больше грибов да давайте сейчас выясним изменял ли тарасов ольги бузовой а здесь тоже очень интересно она вас обвиняла в изменах называла это причиной расторжения брака причиной ну, тоже вранье все так как причина совсем другом и если нужно я могу прям все... ну а теперь посмотрите а ну, давайте... что по порядку разложить как так, конечно было, это да? же интересно по порядку именно что ну, э, и теперь смотрите: когда человеку говорят: но ну ты же изви изменял, да, то у него, конечно же, должен быть испуг, либо, как минимум, удивление. Э, тем более, если он знает версию другую, да, что он знает, что э, расстались они по другой причине. И тут ему такое говорят: да. э, естественно, он был, ну, вот если бы он не изменял, то он бы сейчас сказал да вы что вообще да я не изменял вообще вот но ну, ни разу да с чего вообще но он говорит причина была в другом то есть эта причина была тоже понимаете у каждого из них есть своя причина расставания. Со стороны Ольги эта причина выглядит как измены со стороны мужа. А с его стороны эта причина а ⁇ это то, что Ольга не хотела детей. Вот такие вот две разные причины. И он как мужчина, как человек, который хотел руководить вообще всем процессом, он все-таки понял, что по его сцене не пойдет да ну вот его желание не будет исполнено то есть каждый из них хотел но ну, исполнение своих каких-то желаний оль ольга хотела чтобы он не изменял он хотел чтобы ольга родила ну и каждый из них не хотел друг другу уступать и вот здесь получается что причины то в общем то было две понимаете и он действительно изменял но он не Считал это каким-то ну вот таким эм, он, не, он до сих пор не считает это причиной расставания но то что он изменял он сейчас вот так вот оговорился он не стал отстаивать э, точку зрения что ничего не было понимаете он просто вот эту версию он ее тоже принял и это говорит о том что это было а, значит причина именно для него в другом не для нее а для нее причина именно в этом что он ей изменял а, да добрый вечер кто подходит а, так зачем качать губы мужику спрашивают а, я думаю что у него губы действительно это его губы поэтому здесь не, не будем его губы обсуждать но он губастенький действительно и в общем то это редко встречается у мужчин а вот кто у меня на кто у меня учится, тот понимает, что эти губы обозначают и как они нужны футболисту на самом деле. А, кстати, а это тема отдельного эфира. Но сейчас идем дальше. Следующий фрагмент. вот чего через какое-то время у меня отпуск. Видите, досада у него. Это такая, это был а, отвращение по эмоциям смотрим. Наверное, один из первых сигналов, где я понял, что Наверное, здесь а, Презрение такое отвращение с презрением. Местано все ясно, что Оля не хочет детей просто, не готова или от меня не важно было, как когда... видите, говорит это с отвращением. Ну, мы знаем, что такое эмоция отвращения, поэтому я не буду сейчас еще раз это проговаривать. Да, мне позвонила Оля, на сестра Аня, и я вот не помню, она позвонила То есть они меня пригласили встретиться в кафе. А у нас отпуск. А, губы облизал, потому что ну, кафе, еда, и это, это про еду, это, это вкусно. У футболистов это был декабрь месяц, всегда в принципе выпадает, когда такой достаточно полноценный отпуск. В месяц мы отдыхаем. Вот, мы запланировали на Мальдивы mm -hmm. путевку купили, все. Я думаю, ну отличное время. Опять там все, от работы отдохнет. Она бегала, вот так суетилась, То есть я говорю, может быть, работа мешает, давай купить. Ну, Паузу возьми, ты никуда не денешься, тебе ничего не убудет, там помогать погубь mm -hmm. То есть, нет, нет, нет, все хорошо, зачем ты меня дергаешь, ну все. Приятно встречу, ну, Коле, там, сестра. и ну, вот это вот пересаживание неловкость. Вот вспоминается с неловкостью, ну, неприятно довольно вспоминать. Такой разговор. То есть, я не понимал, о чем разговор. Нам надо поговорить. Ну, поговорим, давайте, поговорим. видите а... Сжал губы, облизал. А, вот а, сейчас я себя уберу. Может быть, куда бы себя убрать, чтобы не мешать. А, так. Сейчас я поменьше себя сделаю. А, значит, что? челюсть вверх. А, Идем, смотрим. Губы сжал. А, там презрение. А, и, ну, облизал. и Аня начинает. Может, она боялась мне это сказать, как-то mm -hmm. знает, что я, ну могу как бы неправильно понять такой разговор. И Аня начинает разговор с того, что. А, давайте, вот Оля столько работала, то есть Оля работал, я вообще. А вот оно удивление, кстати. Вот оно удивление, которое хотелось бы увидеть по поводу измены, по поводу а, того, что ему сказали про грудь. Вот какую надо было эмоцию. А, да, этого там не было. Вот здесь вот удивление. Он удивлен, как это Оля работала, а я нет, да. Ну, то есть, видите, все-таки удивление у него это, он, он ее использует, эту эмоцию он использует такие. Ничего не делал. Вот Оля столько работала она хочет на Мальдивах типа отдохнуть там расслабиться ну там когда люди беременны все понимают что выпивать нельзя там да то есть ну, uh -huh. вот то есть давай будем предохраняться ну давай как ты поймешь это а потом опять начнем ну все я встал ушел как бы это первый звонок был который ну как такой возможно когда человек строит семью пытается что-то забеременеть и такие фразы мне доносятся ну, то есть, о чем это говорит? Действительно, это для него была тема, тема, очень-очень а важная тема, которая, в общем-то, а с его стороны привела к тому, что они расстались. А, слушайте, у меня волосы как это, а, сейчас торчат таким пухом, а, смешно ж так презрение объясните к чему это а вот презрение в отношении ольги он конечно же осуждает ее понимаете презрение это когда человек сравнивает себя с тем о ком он рассказывает презрение это эмоция сравнения а получается что он считает что ну, нужно ну, в принципе я в общем то не возражаю против этого мнения что люди когда живут вместе следующим этапом им нужны дети да вот нужно ну, ради кого-то жить да но это это конечно же его взгляды ни в коем случае я никого ни в чем не убеждаю и не это самое вот в данном случае он очень четко знает что и знал что хочет детей да и для него было э, как он осуждал человека который так не считает он осуждал олю за то что она больше была сконцентрирована на работе э, вот в этом с его стороны был конфликт понимаете э, который в общем то и он э, требовал требовал всячески от своей женщины чтобы она разделяла его взгляды в общем то это тоже можно объяснить в общем то никто не вот в этом плане я не осуждаю просто они друг, друг, друг с другом не договорились у каждого были свои приоритеты но у каждого реально свои поэтому конечно же здесь не очень хороший результат конечно же на начальном этапе была страсть было, ну, закрываются глаза вообще это у всех так происходит а потом когда уже проходит эта страсть люди начинают присматриваться и понимают что приоритеты это оказывается разные а вот и все вот и вся причина как развода поэтому ну что делать в каждой ситуации в каждом конфликте виноваты две стороны и здесь конечно же ну, как обвинять кого-то не стоит а давайте следующий фрагмент так Каким образом я мог скрывать свои отношения? Отношения как можно скрыть? Ну, вы с ней познакомились мной, после уже развода что... с Ольгой, а, с Анастасией. Нет, это расскажу. Вот смотрите, а здесь очень интересно по поводу встречи с Анастасией. А, но ну, здесь получается он как рассказывать по его версии он встретил анастасию когда уже с ольгой а, они там подали, подали заявление на развод и уже он был практически свободен до да? развода еще не было но он вот уже уже в процессе развода был и смотрите как он волнуется когда рассказывает видимо вот этот момент для него довольно сложный для объяснения он ну, как сказать, он не хочет сейчас разрушить свой образ, который он принес сюда, в эту ступень и хочет нам показать получается что все таки ну, по сути он был еще женат да и э, ну может быть это даже и чуть раньше началось но уже четко в открытую фазу это вошло э, вот в тот период да но ну, и что касается его измен вот по его невербалике видно что он все-таки изменял но ну, возможно не с анастасией но что касается анастасии то э, здесь э, такой зажимчик который просматривается у нас по невербалике во-первых, он отсаживается. Сейчас еще раз... Давайте а отношения посмотрим. как можно ускорить? но вы с ней познакомились после, после уже развода с Ольгой. Видите, отсел. Дальше... А, нет, это расскажу. скрывает пиджачком. Анасосия, я увиделся, когда вот это я все сказал? Оле. Смотрите, ногу подальше отодвинул. А, то есть, а, в общем-то, пытается максимально отодвинуться. Он понимает, что здесь вот... А, за, зарыто то, что не хочется всем показывать. Но показывать приходится. А, дальше. А, там дается месяц для разводов. Отвращение, но это понятно. По подумать. Там, да, подумать. У -у -у. И за этот месяц, как я проводил время. Я встречался с друзьями. У -у -у. Я облезал губы, ну, то есть <laughs> побухал как нормальный человек, потому что мне было тоже нехорошо какое-то время. И занимался своими делами, футболом и так далее. И в какой-то период из «Учаров» я, мы сидели в компании, и там была Настя, да, действительно. Но это была встреча друзей, и она пришла с какой-то подругой. Ничего большего. Посидели, посидели, да, с ну, что-то там, как нормальный мужик я отреагировал. Все, я, у меня были мысли вообще другие, у меня развод, у меня там дальше футбол, и что делать дальше, как жить. Так, так банально встретился с, с анастасией вообще а, и самое интересное а, понимаете он вообще вот не, нет никакого а, как сказать вот когда человек рассказывает о том что он там встретил свою любовь да вот а, это ну он как-то у него загораются глаза он как-то рассказывает это с большим вдохновением но ну, вот нет этого ничего он просто так банально вышел за хлебом купил хлеба и пришел домой вот примерно так и рассказал ну, конечно же дальше мы видим что но ну, они как-то вот живут он получил то что он хотел да он очень хотел жену детей и он это получил но я боюсь что здесь конечно вот если это не то что он просто не хочет нам рассказывать да а действительно если он вообще к этому так относится как он сейчас это проговорил то мне кажется что тут нет эмоциональной зацепки ну хотя не знаю не буду я сейчас прям такие выводы делать но мне меня это немножечко напрягло потому что мне все-таки вот по-человечески хотелось чтобы и со стороны ольги все было хорошо и со стороны дмитрия тоже было хорошо потому что в общем то ничего им не мешает быть счастливыми и каждый из них Самое главное, что хотел. Понимаете, в чем фишка? Вот каждый из них стремился к каким-то uh, четким целям. Да, эти цели не совпали, поэтому они разошлись. А вот это ценное, что между ними было, uh, я думаю, что все-таки оно сейчас со временем... Uh, ну вот как-то вот подсознательно у них проявляется вот почему-то мне так кажется но опять не буду как-то вот свои какие-то вносить может быть свои хотелки да с какой-то точки зрения но здесь я вижу что ну, очень мало мне эмоций по, по поводу встречи с анастасией может быть это просто в таком контексте было высказано что он просто не хотел нам все рассказывать потому что ну по принципу счастье любит тишину да чем меньше они все ну мы все знаем тем лучше для их пары может быть в этом контексте я все-таки надеюсь что в этом контексте да ну давайте кто считает что давайте вот проголосуйте кто считает что он любит анастасию и просто таким образом скрывает эти отношения поставьте десяточку в чате а кто считает что это просто была удобная женщина которую он встретил и которая ему вот согласилась и вообще в ее приоритетах тоже были дети и вот именно поэтому они сошлись что были удобны поставьте пятерочку в чатик вот мне интересно по поводу анастасии что у них 10 если любят 5 если просто удобно анастасия это его жена с которой у него уже двое детей две девочки замечательные просто детки и вообще но ну, мне все-таки хочется верить в то что вот то что он сейчас рассказывает он просто не хочет выносить во-первых вот, вот эту информацию до да, которая это личная информация во-вторых все-таки он э, чувствует какую-то вину да вот что он был тогда еще в отношениях еще штампа о разводе не было да у него в паспорте поэтому может быть э, вот так он немножечко смущаясь рассказывает но либо там действительно эмоций нету и так к сожалению а вот вижу и пятерки э, и десятки э, Любовь это и про удобно тоже. согласны и проудобно. И, в общем-то, не знаю, что, ну, вот мне здесь не хватило эмоций в отношении Анастасии. Вот не знаю, не знаю, девчонки, мальчишки, но это я чисто по-человечески начинаю опять включать свои эмоции. Давайте идем дальше. А, так, опять, думаю, просто цели совпали, пишет Зара. Вот, кстати, может быть, так оно и есть. Но а, давайте дальше идем. Следующий фрагмент. И вот в этот период я узнавал, то есть на там там. Да, это по поводу мужчин, которые там вот переписывались с Ольгой. Он, ну как мы знаем, в интервью он честно признался, что он скрыл переписку Ольги, читал эту переписку и благодаря этому всему, что он был в курсе этой переписки, он делал определенные выводы он на эмоциях отобрал машину он вообще ну много эмоций было конечно же и это неудивительно удивительно то что а, он сказал же ей, что я тебя не люблю и они в общем-то расстались но зачем дальше читать ее переписку вот это конечно же мы все это осуждаем и много вот было и в комментариях и все и, и здесь я вот это а, не хочу судить да вот почему он это сделал но давайте наблюдать за реакцией да вот, вот вот он вскрыл переписку и он видит а, переписки с а, мужчинами да? а, дальше что мы видим а, когда он начала фразы сейчас еще раз давайте и вот в этот период я узнавал то есть Видите, сначала он говорит с опущенной челюстью. О чем это говорит? О том, что он подавлен. А, ему это не нравится. Но дальше он выравнивается, а, поднимает челюсть. На там, зовет его в Испанию, на Ультал в Испанию тогда там а, к нашим друзьям, в общем. Видите. А... Челюсть вверх, говорит, губы э, облизал и презрение. Вот это, э, ну, э, к сожалению, плохо видно лицо, но оно как бы э, видно, да, видно, что вот эта улыбочка, а глаза не улыбаются. То есть э, злая улыбка это и есть презрение. Назвал Испанию, мне плохо, то есть, ну, я по ноге не буду ничего говорить, зачем. Как бы, ну но... а не было желания с ним пообщаться на а, ты, честно нет потому что я-то сказал что не люблю человека смотрите я-то сказал что не люблю человека ну и как как вы верите что не любит Ну, по крайней мере на тот момент э, знаете вот вот это мне кажется интуитивно вот я даже вижу в комментариях везде все пишут что он сильно волнуется что он ну волнение ладно мы спишем на то что он может быть не очень умеет давать интервью а вот в данном случае э, мне кажется он сам себе не отдает отчета но у него внутри все таки вот подсознательно во-первых, его очень сильно это задевало, да, вот эта подавленность по поводу тех мужчин, с которыми она переписывалась. Да, он рассказывает это легко, но ну как бы легко, да, он улыбается, даже он как бы даже так радостно, но когда он говорит: Я не люблю этого человека, а кивает, что любит. Вот оно несоответствие. Поэтому, вот, э, не знаю, не знаю, что там такое. Но, по крайней мере, в отношении нее у него больше эмоций, чем по отношению к Анастасии. Ну, не хочу быть вот а, этой каркающей теткой, которая что-то выковыривает, но тем не менее. А, ну вот подсознательно у него все-таки что-то йокало, по крайней мере, когда он читал переписку с другими мужчинами. Вот такая вот история. вот Видите, не и... люблю Я просто так очередной раз понял, что ну правильное дело Ну что за фигня вообще, как такое возможно? Как ну, там это кроме дело? ноги вы еще. Но и смотрите, он э, говорит и так вот как-то, э, Ну, у, не, у него в глазах посмотрите в глазах прям испуг когда он говорит а, испуг отвращения эмоций ну, много... ну что за фигня вообще как возможно ну, кроме ноги вы еще много эмоций понимаете но казалось бы если ты сказал человеку что ты не любишь его то откуда эти эмоции зачем вообще лазить в переписке ладно это какие-то юридические тонкости да для того чтобы там она тебя не облапошила да там переписку с адвокатом там не знаю а здесь получается он вскрыл переписку переписку с мужчинами и на эту переписку он дает реакцию вот это что что самое ну, вот самое непонятное в этой истории вот ну как с его стороны да это откуда эта реакция почему он реагирует да потому что в общем то подсознательно все равно он не знаю может быть просто он как собака на сене боится ну как не то что боится отпускать а но все равно ему этот человек все равно дорог ну, кто-то были был -то да большие... то есть Тоже ты знал все ее, который назвал меня прямо вот, Тимур... а, вот ему сильно не нравится вот эта ситуация вроде. какой же я мудак он сказал по-моему там было это. я запомнил это видите и ногой чуть-чуть вот вот этой ногой чуть-чуть еще даже отодвинулся когда говорил а, какой же я мудак а... Ну, окей я буду мудаком такая такой смех конечно же довольно жалкий но не верю я ему что ему весело ему совсем не весело ему это не понравилось не знаю что именно ему не понравилось то что его мудаком назвали или то что вот вообще вся эта история что он обнаружил что оказывается его жена пользуется спросом у других мужчин да но не, не знаю идем дальше а вспоминал часто потом? Вот еще прошло какое-то время, вас уже развели? Или у тебя не, сразу... Не, не невозможно было жизни? не вспоминать, конечно, но я знал, что после этого развода, развод длился ровно. Видите, сглотнул. А, но ну, действительно, очень часто вспоминал и действительно переживал довольно сложно. Пять минут, потому что у нас был контракт, по которому мы пришли, расписались и ушли. Все, мы даже не поздоровались. Она а была... А смотрите, вот это вот, он закрыл но, ноздри. О чем это говорит он гасит темперамент он старается как либо сейчас старается не показать эмоций либо в тот момент он как-то старался не показывать эмоции то есть он обрезал да, сказал что я тебя не люблю и дальше уже ну, боялся может быть проколоться или что-то такое Ну вот что-то связано с тем что он не давал себе возможности как-то высказаться вот так на нервах да, она на нервах, и вот он показал, когда челюсть поднял. А, так, дальше. Следующий фрагмент. Пересеклись не первый раз. Я прошел с Настей. Настя была, по-моему, беременна тогда. И вот это. Точно не помню вот это очень важный момент, когда а, он сказал, что Настя была беременна, для него это, конечно же, а, реванш. А, то есть он, а, когда человек демонстрирует челюсть, челюсть это борьба, а челюсть это победа, и а, когда он рассказывает про беременность Насти, для него это такой показатель, значок, это вымпел для него, да, и естественно он таким образом невербаликой показывает, демонстрирует, и а, это ну как сказать ну действительно это это не удивительно нам с точки зрения именно невербалики сейчас вот для того чтобы его прочитать я вот этот фрагмент включила чтобы вы видели как это ну вот выглядит да? он победитель он показал продемонстрировал свою победу и тем самым он сейчас даже гордится а, а, дальше следующий фрагмент скажи о новом избранники ольги твое да. мнение какое я особо не знаю его просто ну ты не знаешь давида ну как я вижу мелькает там где-то мне присылают что-то но как бы как человека личность там что блогер он да но я не смотрю блогер певец, певец ну, сейчас да то... я просто... Смотрите, ногой немножко как отпинывает вот но ну, не очень ему нравится об этом говорить чтобы не углублялся это мне не до этого ну, чисто визуально, может быть. Ну, визуально, нормально. Я вижу Олю, то, что она довольна, она счастливая. Ну, смотрите, плечом там перед этим качнул. Дай бог здоровья. Вот смотрите, Видите, дай Бог здоровья, но э, качает нет но какие-то внутренние у него вот какие-то непонятные эмоции не могу вот до конца понять не могу понять его вообще мотивации и психологии потому что э, с одной стороны да он, он демонстрирует и действительно подтверждает всей невербаликой что он сейчас счастлив да но ну, может быть там какие-то моменты ему там ну, есть зажимчики ну как у любого человека но с другой стороны идет вот какая-то странная реакция на ольгу не могу понять она довольна и счастлива. И ты сейчас доволен и счастлив. У тебя прекрасная Я семья, был, да, двое детей. Да. Но, тем не менее, ты решил об этом во всем рассказать. По причине, только потому, что она тебя вспоминает в интервью? По причине того, что говорят неправду говорят неправду все-таки не совсем неправду говорят <смех> ну часть наверное неправды говорят но в основном правду вот вот это пожимание плечами а, говорит о том что все-таки он не знает до конца неправду правду ли ну не то что не знает а сомневается в том что говорят неправду а, да и следующий фрагмент как, как сглазил кто-то ну я не а верю в эти не вещи веришь Нет. В это? смотрите какие реакции сейчас будут и пишут проклятие ольги бузовой да пиджаком закрылся да дальше ногой закрылся руки в замок смотрите как много закрытых поз вот прям полностью закрылся может быть что то есть не знаю Я верю вот и удивление есть. Отклонился, плечи, пожимания, У ну, меня как бы не примета, не mm -hmm. суеверна в этом плане. Но с глаз не знаю. Бред ну да он больше пытается убедить ведущий пытается сам себя успокоить но на самом деле а, к сожалению или как но э, все-таки реагирует очень активно на это все поэтому э, есть у него доля сомнения что это какое-то проклятие ольги бузовой а, да но в принципе у него обида она пять лет только и говорит о нем постоянно а, так а, так Ладно, комментарии не успею пока, хотя, ну, в общем что, на сегодня вот то, что я вам хотела показать, я в основном хотела показать в отношении Ольги Бузовой, да, там какие-то еще вопросы, которые он поднимал, ну, нам с вами не так интересно, да, нам, конечно же, интересно больше отношения с Ольгой Бузовой. Мы что выяснили? Выяснили, что по поводу груди, да, что он хоть хотел груди грудь увеличить да и она соответственно тоже хотела а, по поводу измен а, понятно что да там что-то было и а, это не не устраивало ольгу а, дальше по поводу того что ну были разные приоритеты и сейчас каждый из них нашел то что искал но а, счастливы ли они а, в том что они нашли это естественно покажет время но такие вот подсознательные а, ну, проколы сигнальчики с его стороны конечно же присутствуют но опять таки эти сигнальчики они в общем то могут привести к чему-то да они могут вырасти во что-то серьезное да и со временем он все-таки осознает, что там ее любит, а может просто а, со временем это уйдет. Но сейчас в данный момент реакция на Ольгу у него есть. А, ну, а там что будет дальше, посмотрим. Я вообще, конечно же, очень хотела бы, чтобы у них с Анастасией все было хорошо, потому что у них я как-то даже рассматривала с Анастасией очень хорошая синастрия а, по формуле души. Я там смотрела. Если интересно, я могу опять поднять вот этот стрим который я проводила по нему по ольге бузовой там вот по всем ее мужчинам да и я увидела что у них вот с тарасовым ну вот мало было связи а вот именно с анастасией у дмитрия у них очень хорошая совместимость и в общем то но ну, другой вопрос сердцу то не прикажешь и неизвестно что там в сердце у него но ну, хотя с другой стороны я думаю что он достиг того чего хотел и пожелаем ему счастья молодец что он пришел на самом деле э, это очень хорошо когда люди приходят да и говорят так как оно есть как они считают по крайней мере пусть даже э, где-то не до конца признается но все равно он хотя бы высказался да мы хотя бы можем анализировать какие-то вещи и это очень здорово э, огромное ему спасибо за то что он порадовал нас таким интервью э, мне было очень интересно на него посмотреть и я увидела что в каждом конфликте Конфликте, ну, убедилась в лишний раз что в каждом конфликте виноваты две стороны поэтому ну вот так вот и получилось что у каждого своя причина конфликта но опять-таки каждый из них прав и здесь кого-то обвинять я бы не хотела потому что каждый из них и прав и не прав поэтому это их семья это их выбор это их жизнь а вот здесь я, конечно же, не хотела бы каких-то делать таких выводов, что кто-то действительно виноват. Каждый виноват и каждый не виноват. Вот так вот. Я сегодня останусь без каких-то эмоциональных выводов, а не буду никого разоблачать. Я <с â> сегодня, наверное, не буду портить свою карму. а Просто пожелаю счастья, любви, благополучия и дмитрию с анастасией и uh, ольги с давидом чтобы у них все было хорошо чтобы у них все получалось то чего они хотят uh, да uh, так э, да в смысле прав он ей изменял направо и налево а, да мы выяснили что действительно он ей изменял и мы выяснили что Ольге это не нравилось но мы также выяснили что с его стороны был конфликт э, того что ну недовольство тем что ольга не хочет детей и в общем то э, ну вот вот так вот понимаете и здесь вот э, со стороны невербалики у меня нет каких-то оснований не верить ему он действительно очень хотел детей и это я, я не могу его за это осуждать понимаете вот здесь я бы конечно же осудила если бы просто он Ей изменял направо и налево, и сам не выдвигал бы никаких к ней требований, да, или даже выдвигал требования какие-то неисполнимые, да. Я бы здесь его, конечно же, осудила. Либо он просто придирался бы к ней. Но здесь действительно с обеих сторон были четкие требования друг к другу и четкие неисполнение требований друг друга. Вот и все. Поэтому как, как можно кого-то осуждать за это? это? Это их дело, это их семья, это их выбор. Это как бы вот здесь наша задача выяснить на самом ли деле он изменял да он изменял и по его невербальному поведению и по его оговоркам мы поняли что да действительно он изменял а что касается груди мы тоже выяснили что это было все таки его идея по поводу груди что касается переписок то это был вот он он их читал и его это очень сильно задевало что еще так по поводу развода чувствуют вину, конечно, а и боялся опять ну, вот, вернуться в это все. Ну, а, то есть, получается, а, так, так, так, кого там шарлатанкой называют? Да, вот, кстати, пишут в чате, правильно, что не родила ему. Вот я здесь тоже соглашусь, что правильно, что у них не было детей. Вот он тоже это проговорил, и а здесь, конечно же, они, они правда не подходили особо, ну, вот, по а всем параметрам, да, они не подходили. С Анастасией у него лучше синастрия понимаете вот здесь конечно же несмотря на то что ну там начало отношений он как-то без эмоций это все рассказывает мне это не понравилось честно говоря но опять таки что касается их совместимости здесь очень хорошая она поэтому так врете только лишь бы хайпануть ой какая прелесть базовое повезло что он он ее бросил, ай какая прелесть слушайте в комментариях тут такие вообще комментарии я прям почитаю вы продублируйте пожалуйста да, комментарии продублируйте под этим видео для того чтобы я могла на них ответить потому что к сожалению на в комментарии в чате я не могу отвечать так так но не всем интересны герои Ага, артистичен ему не его это устраивает. нет, конечно, у каждого из них были какие-то вот в характере недостатки, тут безусловно. но что касается вот он реально рассказал ту историю, которую он со своей стороны вот как он осознает, да. он про измены, он считает, что ну как-то он себя оправдывает в этом плане. но то, что он ей изменял, мы с вами это выяснили. так как можно было про женские подробности рассказывать ну, оставим это на его совести конечно не безусловно там много много всего с его стороны того что можно осудить и я в общем то не берусь его оправдывать я просто хочу донести до вас ну, опять-таки ну давайте тогда вот так поступим а, здесь мы рассматриваем не, то, не того человека который распускал руки как минимум да мы рассматриваем двух людей которые разошлись потому что просто друг друга, ну у них были разные приоритеты вот и все она считала что он не имеет права ее изменять и я ее в этом поддерживаю да но он считал что она ему должна родить для того чтобы у них была полноценная семья кто из них прав возможно они оба не правы потому что изначально до конца не договорились да? и ну и, возможно и обманули друг друга в процессе как можно здесь а так так так он ольги так он ольги изменял с костенко когда жил еще солей но возможно да возможно что это было так возможно поэтому он сейчас так без эмоций рассказывает о встрече с анастасией возможно она произошла раньше но вот вот этот момент мы с вами как раз и рассмотрели и я вам сказала в чем правда ну в чем э, как э, в чем проблема вот как он может рассказывать вот так вот без эмоций. А матери своих детей вот как-то как будто там нет вот действительно той любви а есть как какие-то договоренности да вот они встретились снюхались и пошли э, случаться да и все <с> вот как-то так он рассказал как будто я я среагировал да ну вот как бы это и верх вообще а, того что женщина может от него ожидать а здесь конечно же мне тоже резануло сильно слух и не только слух но и его не вербали как-то очень странно на это все реагировала но опять таки делайте выводы сами потому что моя задача больше э, это э, вот эмоции показать да, невербальные сигналы тела а вы делаете выводы я вот не э, эти сигналы тела вам Описала. А, да, а ладно, спасибо вам большое за то, что вы со мной. А если я на какой-то вопрос не ответила, я вижу, что много этих вопросов вы в, в чате пишете, но я не успеваю их даже читать. А, поэтому про продублируйте, пожалуйста, в комментариях под видео. Не забывайте поставить лайк, дизлайк, что вы считаете нужным. Возможно, я сегодня была слишком мягкой а, в отношении нашего героя. Но опять-таки, это не тот человек, который рассказывает руки это не тот человек который обворовывал кого-то это ну я считаю что его осуждать он сам себя в общем то а, ну, может быть даже наказывает если действительно потерял любимую женщину если все нормально так все нормально как бы здесь ситуация которая нас с вами так касается только с точки зрения невербалики ладно спасибо вам большое за то что вы со мной а ждите от меня новых видео. А, да еще пишите в комментариях кого вы хотите разобрать голосуйте за тех кто напишет ну вот того кого вы хотите узнать я буду по рейтингу смотреть а у кого больше голосов тех героев буду брать а, да я я всегда с вами если что я на связи а, подписывайтесь на канал подписывайтесь на рассылку я под этим видео помещу ссылочку ну и вообще давайте будем изучать физиогномику для того чтобы всех читать часто в комментариях очень люблю когда вы пишете что стали более внимательно смотреть на людей и больше делать выводы это здорово это то для чего я в общем-то работаю поэтому старайтесь изучать больше физиогномику и будьте со мной я вас люблю вам хорошего вечера процветания любви и всего самого самого